Вот, ребят, мы все-таки решили еще прошить mt 3 чтобы все вообще нормально было, не, не было никаких проблем, потому что с mt 3 я выкатывал все это в основном на АМТ-3, как себя вела бы АМТ-2, ну не знаю, все-таки АМТ-3 получше должна в городе 110, мне кажется, это уже перебор видишь, она как скидывает передачу да? да, хитро да. ну, сейчас попробуем я не знаю, на спорте сейчас ты будешь, да? Люди, стояли, стояли. здесь особо не гони там камера вот за да, вижу, вижу. она как-то более плавная ну, то есть, по-другому переключает даже работа актуатора немного иная не советую спешить впереди камера на 60 ну вот я думаю что так будет правильнее все-таки прошивка и амт 3 гораздо лучше себя чувствовать чем амт 2 да, она, она и... по-другому еще переключает Видишь, она держит передачи да, да. по... и не знаю чувствуешь что она более мягко переключает да, да. именно вот э, в мягкости переключения в адекватности она гораздо лучше да. ты даже можешь просто ехать там на обычный э, переключить в спорт он э, скинет сразу же передачу чтобы разогнаться и э, начнет ускоряться уже по-другому совершенно ну на низах разница колоссальная я только чуть-чуть нажимаю на педаль она уже начинает ехать она прям начинает э она меня слушает уже, то есть как бы, это уже не то, что я нажимаю на педаль, жду секунду, пока она там поймет, что я от нее хочу, потом мне нужно еще раскрутить ее тысяч до трех, чтобы она начала ехать, потому что а, с тысячи до трех вот этот вот мертвый просто такой вот интервал, где ты нажимаешь на педаль, и ничего не происходит. И потом резко она начинает подхватывать, потому что в тот момент открывается дроссельная заслонка именно на тот ход, ну на тот момент педали, на который я нажал. Ну на, да, да, хочу, хочу сказать. сказать одно нету прямой связи между педалью и троселем э, э, здесь некая э, моментная модель, вы как бы педалью задаете крутящий момент а не какие-то обороты или еще что-то то есть с этим связано и как бы с МТ-3 все-таки это самый, по-моему, лучший вариант, который есть на данную прошивку кстати, только что вот я ехал на четвертой передаче На скорости 60 Только я перевожу в спорт режим Она у меня тут же на третью сама переключилась Поняла, что ей это нужнее И обороты, соответственно, она стала держать Чуть-чуть раскручивать и держать повыше Да, вот именно такой там и есть То есть даже если переключиться обратно Она на пятую сразу перекинет Если на четвертой, например, ехала Да, уже на пятой Она на пониженную принудительно переключает Ну, то есть держит немножко выше темп езды это чувствуется, это даже видно просто вот сейчас методом вот переключения с электропередачи, это все прям чувствуется. Ну, кому-то нравится ездить в спорте постоянно, потому что, ну, кто-то привык, там, не знаю, после ручки или еще чего-то, ну, а кто-то, кому что, в общем-то, нравится, ну, есть выбор, блин. Видишь, она и держит передачу да, долго, да. она не скидывает ее. Вот сейчас нажмешь, продолжишь на третьей она выкрутила на третьей 120. вот четвертая включилась четвертая 130. ну нормально. но это все зависит еще от того, насколько ты педаль нажал газа, да. потому что ты задал некий крутящий момент. ну то есть запрос момента произошел, а она пытается этот момент максимально реализовать. да, да сейчас налево нам надо Машину реально не узнать, она меня прям радует, это как будто другая машина и другая работающая машина, правильно настроенная, правильно едущая. Ну, по ощущениям, как многие говорят, что как будто бы пересел вообще на другой автомобиль. Да, да, а... это именно так. То есть я вот сейчас снизу только чуть-чуть потрогал педаль, у меня уже она вот раскрутилась, и эластичность появилась, и низ, очень такой вот крутящий момент, появился на низах. Его до этого не было до этого у меня прям она очень очень в натяг прям ехала и ну, я Это... думаю экономия будет потому что ребята говорят что даже экономия есть потому что ну более оптимально все работает да, да. То есть, ну ты, ты заметишь что все-таки э, с мт 3 она по-другому вообще по-другому даже не в спорт режиме а в обычном ну да но скажу так сейчас вот мне спорт режим показался немножко интереснее она как-то помягче переключается то есть вот э, не она... она более вот на всех на всем диапазоне оборотов Тут... она какая-то эластичная вот, по Тут ощущениям фишка в том что когда ты едешь на э, спорт режиме он дает дальше выкручивать по да. оборотам на высоких оборотах э, актуатор сцепления немного по другому работает он некую задержку дает чтобы резкого пинка не было не кидает сцепление а более плавно его переключает и получается такая как бы эластичная тема на малых оборотах он более жестко работает то есть потому что момент есть нет, не будет вот этого пинка при переключении он как-то сглаживается потому что низкие обороты и соответственно актуатор быстрее отрабатывает, быстрее включает сцепление как таковое в работу если кручишь далеко, он более плавно начинает его смыкать Сейчас очень комфортно ехать в обычном режиме, не в спорте. Она понимает, что я хочу. То есть, если я нажимаю на педаль более интенсивно, она начинает уже раскручивать немножко двигатель. А если я немножко вот прям глажу педаль, что для меня очень как бы непривычно. А, да, сейчас давай налево, да, да, да. да, повернем. Здесь налево? Да, налево вот педаль, что для меня непривычно после трех лет вот вот этого топтания педали и выжидания этой задержки соответственно она начинает переключать на двух тысячах очень мягко, очень незаметно ну, ну я... то что и добивались да. в общем то да, я да. в первую очередь добивался эластичные работы, комфортные мотора, как бы, связки с коробкой ну, естественно, делал под МТ-3 это на роботизированных автомобилях, и ну, в принципе, это получилось я не добивался каких-то там результатов цифр каких-то, то есть она в принципе, она получается одновременно очень динамично как бы ну если тебе это надо нажал поехал и при этом она эластично очень ну равномерно набирает то есть рост момента идет плавный ну как плавный он более оптимальный без вот этого то его нету а потом он появляется вот то что владелец как бы и говорил автомобиля и нам туда в тот в зеленый дом надо будет угу. вот и ну это основа, потому что э, сделать какую-то дерганую прошивку, это проще на репо, там э, фильтр все убирал и все, и она начнет э, ехать, как бы дергаться, какие-то результаты, не, не, сюда все правильно, ну, в, в принципе все нормально работает, никаких проблем я не вижу, ну и опять же, э, вот это второе включение у нас было, ну можно где-нибудь здесь прокануться, можно по парковке, и, ну, опять же, ходим под видео, по ссылочкам заходим в группы и, опять же, лайки ставим, кому понравилось. И едем по... прошиваться к Вадиму, да. оно того стоит. Так что, еще раз всем пока и до новых встреч.